Доброе утро, вечер, день, и ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего расклада это... А что думает, чувствует загаданный человек, когда видит ваше фото? Первый, второй, третий, четвертый вариант. выбирать любое времечко в описании под видео. Я поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, вот мы сегодня можете загадать четыре человека. Мы сегодня не будем рассматривать определенный какой-то пол, но как просто рассмотрим типаж человека и кого вы здесь загадали, и что именно этот загаданный думает и чувствует, когда видит ваше фото. Будем вот так рассматривать и так будет построение расклада 4 варианта если не подходит посмотрите другие если не подходит и другие Но значит немножко информации нет ну, нету не бывает просто да просто 4 варианта на все делиться в одновременно не может но все равно 4 есть 4 поэтому такое число экономическое поэтому давайте если что ставьте на паузу а мы посмотрим посмотрим сначала будем еще раз скажу. Рассматриваю типаж, характеристика личности, какой человечек. Не обязательно. Если какой-то пол, не пол, то есть вот в одном варианте вот она такая, он такой, я это скажу. Но ну, будем просто загаданы. человек. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто? Кто загадал на красного человека? Что думает этот человек и что чувствует, когда видит ваше фото? Давайте. Что думает, что чувствует, когда видят ваше фото загадание? Но сначала типаж. Типаша, характеристика личности, кто что и тому подобное. Что за типажа человека бы загадали? Так. Ну что работник года? Эмоциональный человек. Эмоциональный человек. Работящий. Работящий эмоциональный человек. Так, Работящий эмоциональный человек. Особо в фантазиях плавать не любит, но фантастические вещи в своей жизни, не удивлюсь, увлекаются либо фантастикой, либо чем-то мистическим и тому подобное. То есть без мистики у этого человека особо не происходит. Этот человек, кстати, может верить и в гороскопы, и знаки зодиака, и все высшие силы, также, эм, да... Но он может к этому быть так привержен. То есть все не просто так. Судьба не судьба у этого человека тоже может происходить. У вас человек, кстати, какой-то прям толерантный. Да, более-менее спокойный. Рассудительный. И не особо куда-то какая-либо... И не особо спешит куда-либо. То есть этот человек не спешит и никуда не торопится. Есть всему свое время, всему свой час. Угу. Ну, я думаю, какая-то официальная личность. Не думаю, что здесь какой-то простой. Но какая-то официальная официальность есть и присутствует в его жизни. Возможно, костюмчик. Ну, человек более-менее скрупулезный, интуит, и при этом жесты тело и это очень сильно тоже различает, что думает, что чувствует, Ну, какой-то такой. Ну, такой мини Шерлок Холмс здесь могут очень сильно пару загадать. Очень даже сильно. Ну, понимаете, здесь есть и чувства, здесь есть и... И потребности, и некая рассудительность. Но я не думаю, что человек сильно там заморочен. Но вот это нет. Здесь и испоко... спокойный достаточно человечек. Очень, очень может быть спокойный. Ну вот что-то интересное верить. Ладненько. Окей, давайте. А что думает, а что чувствует, когда видит ваше фото? А что думает, что чувствует, когда видит ваше фото? Потребности, потребности, что думает? О, сейчас буду облизывать, я буду сразу облизывать. Так, ну давайте облизывать, наверное, сначала для тех, кто э, в хороших отношениях и кому вы не достались, да? Ладно. Человек отмечает вашу некую красоту и привлекательность. Соответственно, здесь ценитель. То есть, здесь ценитель каких-то, возможно, женских штучек, вещей, сессии, сережек и тому подобное. Здесь есть такое ценительство. Придирчивый, кстати, я так понимаю, может присутствовать, то есть, ну, придираться к чему-либо. Что думает? Что думает? очень сложно сказать. Честно. Честно. Смотри, конечно, какая у вас ситуация, где упор и акцент. Давайте-ка я ищу. Ну, вы не простая. Сразу говорю, вы не простая штучка. То есть за вами что-то таит, и этот человек это прекрасно это чувствует и понимает, что здесь... Ну, то есть это то же самое, что внешность обманчива у некоторых здесь людей, то есть некоторые люди думают, что... По этому варианту, что ваша внешность обманчива. Что -то вы не, не то, что вы не та, которая есть, что за вами, немножечко э, за вашей внешностью, за вашими фото, за вашими проявлениями немножечко кроится совсем другое, но не то, что вы показываете. То есть вы одна на фото, а внутри вы немножечко иначе. То есть возможно какое-то просто несоответствие. Не то, что действительно, а просто несоответствие своим каким-то не своему портфолио за вами что-то стоит то есть за вашими фото и за вашими проявлениями что-то есть и все не просто так некоторые мужчины отмечают некоторую привлекательность у вас но здесь акцент на это мужчины и женщины, ну давайте мужчина. мужчин особо не делают, и люди здесь акцент особо не делают на внешности. Здесь всегда делают акцент на данных, именно мозговой части и на то, какая вы чувственная. Это человеку важно. Если у вас это не присутствует, то человек от этого расстроен. Давайте я скажу, все равно здесь есть некоторое расстройство, некоторое огорчение по отношению к, тут к дамам. Очень сильно, я бы сказала, здесь больше какой-то такой момент. То есть вы одна, а на самом деле у вас немножечко иное. Да, своими фото вы располагаете человека в любом случае. Но кто, зац... кто зацепился и кто общается с вами, этот один контингент, значит он ценитель. Если, прям сразу скажу, здесь вот какой-то, ну вот как два варианта развития событий. Здесь и человек в принципе восторгается тем, как вы выглядите, ему очень нравится. Но дело в том, что здесь есть какие-то огорчения, какие-то хитрости. И я немножечко, я бы сказала, в двух тогда вариантах. То есть и некоторые мужчины здесь зациклены на некоторых вас, но... Но... А некоторые, они отмечают вашу красоту, красоту но их это не зацепило. Вы меня, пожалуйста, простите. Кого-то из мужчин тут не особо цепляет. Да, вы симпатичны, но вы не особо его цепляете чтобы зацепили полностью. Но вы достаточно интересны. Да. Вы достаточно интересны для неких авантюр, для чтобы с вами что-то делать. Но не могу сказать, что все, именно все поголовно тут зависли именно на вас, что вы ему нравитесь. Вот прям любит невозможно. Я бы не сказала, что здесь есть какая-то любовь. Здесь присутствует просто как сказать-то, восхищение вами, но чтобы зациклиться и чтобы от этого скакать и куда-то дальше, ну здесь мало для этого человека. То есть человек больше, конечно, любит рациональное мышление в женщине и чувственную натуру. Если вы, простите, такое не являетесь, тут мужчина может вас оценивать, да, но дальше все равно пройти мимо. То есть здесь как-то важно какие-то очень факторы для людей. Вы можете привлекать этих людей, я не спорю. Можете, можешь привлекать этого человека, но дело в том, что вот здесь надо как-то соответствовать действительности. Если вы соответствуете действительности, то по вами, конечно, тут и мутится, и вас и хочется, и вам написывается, и о вас думается. Но если правда, здесь прямо я сразу говорю, даже думается. Но если вы не цепляете человека, человек вам не пишет по такому варианту, то человек немножко рассмотрел немножко иначе, ему э, немножко под критерий вы не попадаете то, чего бы хотелось. Вы мне, пожалуйста, простите по этому варианту, если я очень сильно неприятно сказала. Но здесь именно цепляние человека – вот что важно. То есть вы этого человека можете привлекать и в мыслях, и по ощущениям, но человек что-то ищет для себя определенно. Если определенно это вы, то о вас и думается, о вас и грезится, о вас и мысли не сойдут никуда. Причем сильно грезится и не отпускается. Но если здесь человек не с вами, либо человек как-то отдалился и как-то это, значит человека что-то другое тянет какую-то другую, я бы сказала, сторону, либо какие-то другие качества. Вот здесь я бы сказала, больше какой-то такой момент у нас расклада. То есть, правда, То есть, здесь, здесь важно, чтобы вы человека прям цепляли полностью тем, что вы показываете какими-то внутренними вашими ум умами, мыслями и вашей какой-то мудрости, и вашей чувственности, потому что это составляет для этих людей какой-то идеальный портрет, потому что им не особо, этим людям не особо важны какие-то критерии у них, давайте так, Поэтому прям сразу говорю, если вам тут пишется, вам звонится, этот человек вам звонит, пишет и тому подобное, вы его сильно цепляете, и все равно восторг есть. Если вы не цепляете, то есть если он не пишет, не звонит, и не зацепился, то у вас немножечко есть, присутствует некое разочарование. Но при этом вы человека все равно привлекаете внешне. То есть вот я прям сразу скажу вот такое два, два таких момента. То есть, ну, что-то другое, да, человек может, в принципе, на вас как-то смотреть, но при этом может еще и плюс расстроиться. То есть, что-то другое, что-то, какие-то факторы должны иначе. Может, также могу предположить, что факторы очень важны для этих людей. М ваша предприимчивость, ваше упорство, ваше трудолюбие очень важно возможно человек также больше не то что особо не доверяет не традоголиков любит, а вот вот похожих на них вот похожего на него типа он бы очень сильно был бы не против вот так. Mm, поэтому, если вы транжиры, то транжир он не любит. <с> ему нужна как раз-таки вот такая, которая вот такая прям интересная. Интересная, которая помогает, которая складывает копеечка копеечки, Ну, которая вот больше... не эфемерность. Этому человеку не нужна эфемерность. Ему нужна как женщина вот здесь и сейчас, и... Которая знает, как обращаться с деньгами, с трудом, возможно, также знает всему цену. Но немножечко такая простая, обычная. Дорогие мои, вот как-то обычность любит человек, эфемерность его привлекает, а обычность любит Как-то вот, как-то так, обычная женщина нужна человеку, либо обычный мужчина, обычный партнер по существу Поэтому вот, если вы этим партнером являетесь, то я вас поздравляю, но все равно в восторге восхищения Есть какие-то, конечно, какие-то авантюрки и прегрешения насчет того, что чем-то человек расстроен. Возможно, какими-то обманками, либо какими-то... То, что он видел одно, потом видит другое. Вот. Если человек не с вами, то здесь человек немножко ищет какую-то конкретность в жизни и с вами, я бы сказала, больше тогда. Поэтому Mm, да, поэтому как-то так. Спасибо. Наверное, не особо наверное, приятный расклад был, но ну, как еще, как еще? Ну, я, я старалась. <с> я старалась как-то вывести все вроде в нужное русло. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал зеленый вариант. Что думаешь, что чувствует, когда видит ваше фото? Но перед этим мы посмотрим типаж о характеристику данных людей, загаданных по этому. Мак башни но ну, это люди я сама люди которые певут самые первые всегда самые высокие выделяющиеся вообще в обществе это всегда выделяющиеся в обществе люди человеки, возможно очень сильные ну Могут быть какими-то магнатами, да. Ну, в принципе, это тоже очень сильно возможно. Я не вижу здесь особой стабильности. Здесь как переменчивый ветер вот такой вот. Знаешь, ник еще такой, да. Яркое пламя, Поэтому здесь люди вот такие, они, они, понимаешь, они сделают здесь и сейчас. Этот человек м -м, любит также веселье, любит веселиться, любит, может, поругаться, плюс тому еще, поругаться, раздробиться и при этом. А возможно, и насилие, физику тоже любит А возможно, просто занимается боксом, ли как либо каким-то единоборством. А почему бы, собственно, и нет? Может быть занимался. Порядок Жезлов такой. Перелет наша буршная птица вот везде. Вот этот человек везде должен быть. Здесь всегда и Да. Ну не то что романтик в нем умер. Ну немножко не об этом. Но сейчас король пентаклей рыцарь чаша солнца ну, самобытный понимаешь и а это больше вы знаешь это как по ощущениям как ни в какой касте он не является то есть он ни под какие рамки его не не про не подгонишь ну этого человека то есть он и не такой и не такое можно какие-то до да, архетипы типа жить там а сангвиник, меланхолик, здесь можно сказать, но здесь нет, здесь он не подходит не полностью под архетип какого-то определенного человека. То есть здесь нет, здесь больше, я бы сказала, большая разносторонность и неприверженец, что он не особо-то и романтик, но и не особо там и богач. То есть какое-то такое и не особо, возможно, здесь еще чуть-чуть вот по этого еще чуть-чуть этого, щепотку соли и щепотка перца в одном флаконе у вас этот человек больше так и похоже самобытно, самоучка обычно, такие люди, то есть вот, вот любят то, они делают то, что они хотят, они делают и они это любят одновременно, то есть вот какой-то такой момент, но больше сами себе ярче светят, нежели кто-то им. Возможно, какие-то идолы. Может такое быть, но никто вам об этом не скажет. <свят> никто вам об этом не скажет, а особо не признается. Поэтому, дорогие мои, ну какие-то яркие звезды. Эти люди ярче, ярче, ярче светят а, и блестят. Поэтому давайте, что думаешь, что чувствует, когда видит ваше фото? Когда видит, здравствуйте, здравствуйте, паленка, здравствуйте. А что думает, что чувствует, когда видит ваше фото? Что думает? А что чувствует пятерка жезлов, восьмерка мечи, семерка жезлов, что чувствует? Что чувствует? А у каждого здесь чувство немножечко свой, свой, смотря кто, смотря кто и какой. Человек всегда находит прекрасное в каких-то вещах. Поэтому вот здесь все то же самое. То есть человек больше оптимистичен здесь и находит что-то прекрасное всегда в любых каких-то фотографиях либо каких-то проявлениях жизненных. Всегда что-то прекрасное. Что думает? Возможно, достаточно, что неплохо выглядите. Неплохо пойдет, пойдет, да. С пивком потянет, да. Ну, пятерка жезлов, восьмерка мечей, семерочка жезлов. Ну не, ну я бы не сказала тут какие-то предрассудки. понимаю, что-то самое интересное, что у человека всегда есть на все свое мнение. То есть, а вот это фото, а вот это фото могло бы быть иначе. А это фото можно сделать так-то, так-то, так-то, а можно там перекрасить волосы и что-то такое. Но здесь есть какое-то всегда свое мнение на какое-то фото, на какие-то вещи, на какие-то потребности. Ну, здесь, как, что думаешь, что чувствую, ну, нормально. Нормально. Но ну, здесь вроде пойдет. Ну, я говорю, пойдет, потянет. чья то фото очень сильно пойдет. Неплохо, неплохо. Если ваш специалист по фото, то можно и лучше, если так. Если правда здесь, если человек шарит в этом, то можно и получше. Ну, правда, может, в фотошопе шарит? В фотошопе либо фотограф поэтому, я прям сразу говорю: ну, какое-то есть совидение на все. Неплохо пойдет, Поэтому вот что, что думает, я, я бы не сказала, что здесь лю, какая-то любовь, какая-то прям все, Возможно, просто в вашем фото что-то не особо удовлетворяет. Возможно, ваши декольты, а может, вы как-то приоделись. Что-то как-то не особо удовлетворяет ваше фото. Давайте так. но ну, неплохо, скажу. Что думаю, что неплохо. Неплохо. Может быть, он что-то и бы добавил к этому фото. Может, прикрыл что-то, может, еще что-то. Может, побольше чувств, может, побольше улыбок, может, эмоций. Человеку, я бы, наверное, если человек какое-то такое мнение, то человеку чувства, эмоции, любовь, то есть человек все-таки больше опирается на эмоциональную составляющую в ваших фото всех дел. И то, как вы себя проявляете на эмоции, он на это смотрит и делает акцент. И что чувствует? Ну, здесь и «Король мечей», и «Король жезлов» и «Девятка пентаклей», «Солнце» и э, «Паш». Вы можете здесь также привлекать человека, а человеку вы можете нравиться. Угу. Вопрос на миллион, а вы не лучше случаями этого человека выглядите? <свят> если кто здесь значительно лучше выглядит, то здесь я прям сразу скажу, тут не то что некоторое потрясение, но здесь, если человек понимает, что он, допустим, в каких-то вопросах не особо симпатичен, он это понимает, что кто-то здесь симпатичнее него. Если такой момент. То есть эм, здесь, да, я бы не сказала, что это ко всем, но все равно человеку чувство вы все-таки вызываете э, больше положительных, нежели отрицательных. Но отрицательно я бы сказала, что здесь может какое-то быть сравнение именно э, как себя с кем-то и тому подобное, потому что очень важно быть в хорошей форме здесь с людям да то есть возможно кстати человек может если допустим человек одного и того же пола ну противоположного с вами но если у вас допустим еще давай так если у тебя есть мужчины еще то либо бывший либо еще какой-то человека в твоем этом то человек может себя с этим человеком сравнивать Поэтому вот, короче, как так. Но здесь положительные эмоции, но можно было бы как-то и получше. И, возможно, человек бы что-то добавил, что-то эмоциональное, ваш фон, ваше фото, ваш, не знаю, профиль и тому подобное. Потому что здесь есть какое-то сравнение, но сравнение, если уж к человеку, то именно. То есть, возможно, если вы загадали, ну давайте, если мы человека берем, и если я сказала, что фото, если да, если человека одного и того же с вами пола, давай так, окей. Но здесь определенно, если, если у тебя есть мужик, и он с мужиком сравнивает, ну давай так, это первый момент. Если общее, если из того, что у нас как человек, человек, да. Если вы от определенного пола с ним, то может сравнивать себя, либо вас, кто красивее. Ну вот здесь вот какое-то такое есть сравнение. Ну человеку это важно. Внешний вид это атрибутика некой такой роскошности и каких-то планах. То есть человек видит, что когда человек хорошо одет, то есть это благоприятно, и человек тут, соответственно может чем-то поделиться, то есть у человека что-то есть за душой, то есть это важно, понимаете, и финансовая составляющая для этих людей важна, то есть здесь на финансы поют романсы, человек все-таки обращает внимание, и я думаю, даже в разговоре можно это увидеть, то есть с этим человеком, поэтому, дорогие мои люди, больше а, Как-то так. Давайте, я думаю, все, вопросов особо здесь и нету. Ну да, здесь важны эмоции. Какие эмоции вы проявляете, либо какие эмоции ваш на фото, это очень сильно важно. Тоже как составляющая, но все равно здесь эмоции присутствуют положительно и больше, но здесь есть также сравнение. Вот, возможно, ощущение какого-то, что кто-то здесь красивее находится. Либо он, да, либо вы. Но здесь, возможно, да, возможно, в две стороны, возможно, кто-то из сторон. То есть, я знаю, что я красивее нее, я знаю, что она красивее меня. Здесь вот какой-то такой момент. Вот, на симпатичности акцент делается. Окей. Давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас загадал темную свеч? Что думает, что чувствует, когда видит ваше фото? Типашиха характеристика загаданного человека это как в начале. В начале что за человека вы загадали вот типашиха характеристику? А потом что думает, что чувствует? Типашиха характеристика веселый веселый человек веселый человек <клёх> хорошо что пока этого нету вот так десятка жезлов паша пятерка жезлов ну понимаешь здесь немножко в отрыве могут и чувства и ощущения возможно очень сильно большие хотелки несоответствие жизнью у человека может быть но что-то здесь несоответствие в ее жизни то есть человек очень много может хотеть но этого не мочь как-то в своей жизни либо наоборот. <свят> Ладненько, давайте дальше. Человек очень, кстати, эмоциональный у вас даже порой чересчур. Может плакать, может смеяться, может хохотать в хохму хух, вообще. То есть здесь некий весельчак, но он подвержен некоторым депрессионным моментам в жизни. Он расстраивается быстро. Вот. Человек очень много, я так понимаю, в своей голове держит. <свят> Ладно, девятка жезлов. Насколько? Человек никогда... Человека на слабо можно поймать и любит, ну не спорт, а любит быть первым. Эти люди, люди любят быть первым. Можно на слабо поймать как-то. Со слабо у них тоже какая-то история связана. Человек не любит отставать по жизни вообще. Он может быть и умиротворенным, он может быть в гармонии с собой, если исследовать за своей мечтой. Может очень сильно также ругаться. Его понять порой очень сильно сложно. Но всегда стремится вперед, всегда. Не знаю, насколько назад смотрит. Это же немножко, это не совсем туда. Возможно, у людей у некоторых, и давайте уже не у всех, у некоторых людей могут быть какие-то связаны травмы с любимыми людьми нужно потерять кого-то из любимого, то есть человек мог кого-то потерять. Этим людям нужна определенная для жизни, для его, для его либо ее жизни. Здесь есть определенные люди, то есть здесь не каждый типаж подойдет именно женщинам и мужчинам, то есть вот этот человек не каждый подойдет, не, не, не на каждого будут смотреть, на определенный типаж, свой личный, ну, который выдумал, выдумал, мечтает и тому подобное, но какие-то переживания, либо какую-то депрессию, либо какие-то разводы, либо какие-то неприятные случаи были связаны с любовными отношениями у этих людей. То есть, ну, какая-то, знаешь, история о любви очень сильно тревожащая, Душещипательная. душещипательная я так понимаю, у всех. Возможно, какое-то чье-то предательство либо чья-то Кончинка. Но какое-то очень сложное было время у этого человека, что у этих людей, давайте так, у этих людей связано с его всех их любимыми людьми. Возможно, их предательство, там меч женщина мечты, либо мужчина мечты, либо как как какая-то какая потеря, а возможно, с кем и работалось. Поэтому, дорогие мои, ну здесь какая-то вот тоже печальная история любви у, у этих людей присутствует, очень-очень сильно дробящая их голову <с> Прям сильно. То есть... Возможно, даже как-то... кого, Может, кого-то даже и, ну, и, и... В душе хоронит до сих пор. Поэтому давай так. Я не говорю, что кто-то умер, не умер, но как-то тяжело было этим людям в, в любви. Давайте, давайте вот, вот, вот так лучше скажу. Тяжело в любви. Они... Все это близко к сердцу. Также могу, могу понять, что как-то все принимают. Это трагично. Вот здесь трагично, и вот здесь, поверьте, об этом человек очень говорит и очень много. Либо говорит. Я прям сразу говорю. <свят> не то, я понимаю, что у всех какая-то трагичная, но здесь вот душа щипательная до такой степени, что человек не то что это с головы выбросить не может, а это с человеком по жизни идет. Я вот к чему, то есть я понимаю, что забыл, да, там было, когда-то было, но это прошло, а вот здесь было и осталось как-то, вот как-то печально. У кого-то, возможно, что-то печальное было с историей любви, какое-то, ну, именно, не то, что там не покорение, а там... Ну, какие-то сильные боли, возможно, либо кого-то потерял человека в любви, либо также очень сильное предательство, там были надежды и предательство. То есть, ну, вот здесь вот это как-то очень сильно глубоко въелось человека, прям очень, не, давайте в некоторых людей очень сильно. Ну, прям, ну, да, то есть, вот, ну, как-то печ... как печальненько. Давайте дальше. Что думает, что чувствует, когда видит ваше фото? Что думает? Этот человек что думает, когда видит ваше фото, и что чувствует? Что думает? Штанишки другие. Ладно, что думает, что думает? Просто тут фиолетовая прям как юбочка. Ладно, давай. Двойка жезлов, восьмерка король жезлов. А кто с кем совместно фото делает? Здесь, возможно, на фото и не одни. А я лучше все взяла, ну, здесь чувства прям очень сильно великие. А возможно, правда, человек фотограф. А может, человек очень не сильно нравится фотографии? То есть, возможно, даже специалист, может быть, как-то с фото связан, либо с картинами связан, но здесь есть, присутствуют чувства присутствует чувство, я бы не сказала уважения, но какого-то некого восторга, то есть вот этому человеку нравятся, именно определенные черты в ваших фото, ваших, но это определенно, прям, то есть что-то определенное ваше фото, ну это, типа, как вы с шестом сфоткались, ли вы еще с чем-то. Ну что-то какая-то деталь, какая-то вещь, возможно поза, возможно то, как стали, либо как вы выглядите, либо то, что на вас надето. То есть это человеку привлекать, человеку это приводит некоторый восторг, ажиотаж. Поэтому прям вот здесь я бы сказала так, здесь прям хорошенькая позиция, прям нравится. Но здесь я скажу сразу, определенное. То есть, возможно, не все фото нравится, а возможно просто какие-то вещи, которые цепляют его взгляд то, возможно, какие-то ваши движения, либо какие-то там волосы распущены, либо какие-то там ветер. То есть его привлекает какая-то определенная, возможно, тематика фото, либо какие-то определенные, не знаю, кольца волосы как сделаны и тому подобное. То есть необычное, нестандартное фото и какие-то детали в фотографиях и что-то еще, То есть вот я бы сказала больше так. Его приводит это во восторг, ему нравится. но ну, здесь прям, я бы не сказала там любовь-любовная, все дела, но э, человека, возможно, возбуждает ваши фотографии. Если, ну как, здесь реально могут быть очень проигрываться большое, хорошее возбуждение по отношению к вашим фото. То есть человеку прям цепляет очень сильно. Но я скажу сразу, то есть детали, это важно для человека, прям сразу. И ему что-то нравится определенное. Может, то, где вы как, что делаете, то, чего вы взяли, схватили. То, как вы именно в позе стоите. Либо то, что как вы себя именно проявляете определенно, То есть, возможно, какой-то определенную роль, либо какой-то такой ажиотаж. Это как то же самое, как сфоткалась на, на мотоцикле. Вот так вот, именно снизу там, там, сверх, снизу вверх при таком некое превосходство, которое говорит, что я королева, а ты вот ты лошадь. Ну что-то типа такого, да? возможно, у кого-то есть такой момент. Но здесь определенное, определенное прям восторг. Поэтому прям здесь здесь классненько, прям здесь классненько. Возможно, человек разбирается в фото, либо как-то, возможно, также разбирается в том, где вы сфоткались, либо что-то с этим связано. То есть здесь может такое, кстати, проигрываться. Ну кто реально здесь фотограф, либо художник, либо какой-то постановщик, либо кто-то еще. Но если даже нет, то человеку просто определенный, возможно, стиль, не знаю, фото, вот, вот нравится, ему что ты, вот, не знаю, ты с клубника постоянно, допустим. Ну вот нравится ему клубника и твое лицо, прям типа, пухленькое такое от клубнички, но ну, это то же самое. Либо вот нравится ему мотоцикл, нравится, что ты стоишь на мотоцикле такая красивая, и такая все, все ничтожества, а ты такая крутая. То есть здесь, возможно, какой-то типаж, то есть именно какой-то королевский прям. Вот, какой-то вообще гангстер, что ты ганск, гангстер, короче Может, какой-то мужской человек очень сильно привлекает и, Ну, за кем хочется, наверное, идти и гнаться, поэтому, вот Ну, здесь король жезлов, и король жезлов, он у себя отыгрывает именно больше В каком-то формате для некоторых, что, ну, такие примерно фотографии То есть, когда фотосъемка специальная, либо, вот Ну, короче, как так вот. <смех> вот, ну человек в восторге, да, здесь люди в восторге как-то, и определенные, то есть, возможно, даже если, если говорить, то по, по определенным каким-то вещам, то есть, ну да, там вам не нравится то, а ему нравится вот это, это и это, то есть, вот здесь вот как-то так, на обсуждение, а, давайте дальше, а, тема такая достаточно интересная, но прям троечка и черненькая прям не Парадово очень сильно, прям, прям, прям, да, прям, да. Окей. Okay. Давай дальше Здравствуйте, кто загадал на светлых людей Давайте типаж сначала этих людей А потом, что думает, что чувствует Когда видит ваше фото Типаж этого человека Королева жезла Договариваться со всеми в мостах человек Денежку любим Труд прилагаем Все мы моем, потихонечку Все делаем Спокойный, нрав, но не со всеми соглашается Человек Достаточно любит, возможно, одиночно образ жизни, не, не, одиночный образ труда. То есть не особо от кого-то зависеть. Возможно, и ни от кого не зависит, но если зависит, то это очень сильно не нравится человеку. Да, любит вот сам работать на себя. Зачем на дядьку работать? Да. Вот здесь сам на себя человеку. Вот как-то здесь больше про работу сказано и про его стремление и желание, нежели про то, какой человек. Да. Человек может, кстати, профи быть в своем деле, ну то есть все знать от и до и от я, и до я, от я до я, да, от я до я. Так, все на 36%. Окей. Жезлый двойка, король двойка. Ну здесь больше, ну спорщик, ну любит поспорить человек. Ну как-то да. Отвоевывать и завоевывать свое мнение Ну здесь, здесь Материалист, человечек материалист Но либо как больше Все равно знает цену деньгам То есть здесь материальными Прям очень сильно людьми Пахнет. Но я не скажу, что они ограниченные какие-то. Ни в коем разе. У них фантазия это все нормально. С фантазией все окей. Фантазировать, возможно, любят, либо любят помечтать. Но вовремя помечтать не особо везде. Не особо везде. Возможно, мечтает о доме, о спокойной жизни и о благоустройстве в жизни. Здесь вот как-то так. Вот такой человечек вы вот загадали. Ну вот поспорить любит, поспорить свое мнение. Вот никому себе в обиду особо не даст и не стоит. Ну как-то вот так. А, давайте дальше. кое Что думает и что чувствует, когда видит ваше фото? Что думает и что чувствует? Что думает думает думает думает. что чувствует ну чувство я бы не сказала что здесь вы вызываете как-то человека да человек может подчеркнуть что фото интересное но на этом немножечко все здесь вот я бы сказала такая вот какой-то контекст вы можете да неплохо но при этом чувство как-то особо не вызывается у человека да, здесь больше мысли, здесь больше, больше шагаем в мысли, что человеку вы можете просто нравиться, но при этом душа, душа не трогает, ваш, фа, ваше фото не трогает душу человека. Человек может вам сказать, допустим, как о внешнем виде, ну да, неплохо. То есть вот здесь больше как-то вот, как, какой-то такой момент. То есть вы, да, ваше фото может человеку нравиться, но чтобы зацепить и все, все дела, и все эмоции прям ух-ух, нет, к сожалению, такого здесь не просматривается. Здесь больше как какой-то некий холод по отношению к вашим фото. То есть ваше фото не особо вызывает каких-то чувств. Ну, как, эмоци... как только в плане мыслей, что ему может. В принципе, она нравится. Да... Да, вот кто-то, ну, прям сразу скажу, кто-то здесь и не во вкусах другого человека, прям вот, да. Фото как бы ваше ничего, но вот за душу особо не цепляет. Ну, просто вот как ничего. Как вот есть фото, вот сфоткалось, ну и сфоткалось, ну и молодец, и что? Ну, здесь вот какое-то такое вот, какой то вот холодное все, все холодное у нас здесь. Да, неплохо, да, там красивенько, но не знаю, насколько кого вы тут загадали, но какого-то холодного человечка, либо по отношению к вам, либо в общем. Если у вас хорошие отношения, я не знаю тут, тогда я не знаю, здесь просто как, ну, фотка и фотка. Неплохо, неплохо, приятненько, но возможно не моем. Возможно, и неплохо, но при этом просто ему. Возможно, ваше фото просто эмоции особо не выказывает у этого человека и никак-то не вызывает. Особо бурных. Давайте так. Это вот какой-то такой а, здесь у нас происходит момент. Поэтому эм, давайте да, наверное, на этом все. Человеку сложно немножечко угодить в каких-то вещах, но очень сильно сложно. Потому что надо, чтобы звезды этого человека сошлись на фото, чтобы ему понравилось. То есть какие-то определенные, возможно, замашки, возможно, какие-то вещи. Возможно, вы не тот человек, который как бы, да, там, оценивать. Может быть, к вам там это через 3-3 человека колено, и поэтому такие в карту у нас выпали. Поэтому, короче, как-то так. Если бывшие, то не уверены, то немножко... Можно здесь похоже, как на бывших больше. На бывших давно минувших дней. Ладненько. Поэтому, короче, как-то так. Спасибо вам за то, что вы досмотрели до конца. Ставьте лайки, комментируйте. Дизлайки тоже ставьте, чего нет <свят> Поэтому, а если что, я на бусте А зайди на бусте, а там посмотришь Желаю вам всего самого наилучшего И пока-пока